Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планетного спорта. Ну, надо собирать планер. То есть погода бомба, сезон продолжается, надо собирать планер. Собственно, планер собран, мы потратили это на... ну, сейчас, наверное. Но можно значительно быстрее это сделать, если там не подтупливать. Итак, друзья, подаем питание на двигатель. Вот, смотрите, какая волшебная кнопка. Расположена, сейчас я нажму, будет противный звук. И выпускаем двигатель. Вот влазит мой мотор. Интересно, как там все? А, там все хорошо. Выполнила консервация. Вот видите, здесь все замотано. Мы первым делом это все замотанное. Разматываем. Что летать-то вы собрались, а не зимовать. Ой, такие хорошие у меня кремешочки есть. Консервационные. И вот такая пупочка. Вот видите, полный комплект для консервации. Сейчас его прячу. Настоящий немецкий. Не то, что там из каких-то противоблевотных пакетов сделан э, на коленке и замотан скотчем. Видите, специальная резиночка. Вот. вот. Ой, как все хорошо. Какой моторчик у меня чистенький, аккуратненький. Ну а сейчас мы его запустим, пойдет куча дыма. Почему пойдет дым? Потому что двигатель был. Это не коронавирус, это просто вот так. Так, двигатель залит маслом, то есть сейчас надо будет его провернуть, потом мы сейчас проклеим весь планер, и перед взлетом вы увидите, как я запущу мотор, из него пойдет дым, это нормально, сгорит просто лишнее конверсировационное масло, и мы с Мишей полетим. Миша, знаешь, что, какая у нас одна единственная проблема? Мы с тобой парашюты забыли. Режим на этом двигателе 7.5 он должен крутить, а как у меня и крутит. вот. Но дело в том, что раньше у меня было на разбеге 6 6.700. И я очень долго разбегался. Вот у нас полоса сейчас внизу. Видите, я стартовал, прорулил мимо машинки моей в конце полосы, но я специально разыграл, разогнал планер, сделал скорость побольше. Вы видели, как мы легко взлетели. Но это совершенно другое чувство, то есть энерго-вооруженность прилично возросла. Здравствуйте, друзья. Ну, мы заглушили двигатель, погуляли немножко по округе, попарили в потоках. Вот, я очень доволен сегодняшним днем, потому что сегодня у нас первый полет после ремонта двигателя. И вот, представляете, я в 6 часов утра приехал, ехал всю ночь с завода Шлейхера, в 6 утра приехал, поспал несколько часов и взлетел. Ну, тоже мандраж некий, все-таки двигатель в этом плане поменяли, первый, у нас задача была облетать сегодня. Я даже сегодня собирать не собирался, потому что, ну, кто знал, что такая погода будет. А как включили погоду, мы на нее, конечно, опоздали немножко, это уже вообще что-то такое заключительное, но я просто хочу вам показать какой-как, полетать просто вот как Такие краски осени <coughs> Деревья уже желтенькие Ну и просто такое некое состояние у меня Такого умиротворения, довольства, наверное Потому что я очень переживал за планер В конце сезона у меня на взлете был сбой по двигателю То есть он бросил обороты несколько раз, очень неприятно Но я после этого прекратил летать на двигателе Летал за самолетом ну, То есть в воздухе двигатель работал нормально, но знаете когда он на взлете что называется чихнул, тут как бы сильно задумаешься о том постоит а ли дергать за усы удачу потому что двигатель если отказывает то у нас на взлете в общем практически некуда приземляться там есть ну поля впереди есть то есть там ну буквально несколько секунд есть там ну не секунд десяток секунд когда все не очень и вот как раз вот во время начало этого десятка секунд мотор сделал бум видео будет когда, или перед этим текстом или после вот он сделал бум и все и дальше работало. потом еще раз бум потом еще раз бум и обороты были небольшие я очень испугался ну как испугался ну, я понимаю чем это грозит приготовился к там посадке такой экстренный там был пятачок впереди то есть вот он бум бум бум бум и я вижу что эти 10 секунд кончились то есть мы уже вместе где если что я смогу сделать посадку, но было крайне неприятно, конечно. Прекрасный взлет, идет набор. Я решил, что надо отремонтировать мотор, мы привез ее на фирму Швейхен замечательную, мою горячую любимую, и сделали все тесты, знаете, как вот, как это, как с Навальным, никакого яда не показывает, все хорошо. Немцы походили, подсокали языком, пасовали туда всякие спектрографы, еще чего-то там, не знаю, что они там делали, ну и сказали, что, ну, что делать, Но мы меняем мотор, отправляем производителю, пусть производитель разбирается, что за мистик такая что все системы мотора в норме, давление в норме, компрессия в норме, там все в норме, а оборотов он не додает. То есть двигатель не додавал где-то 400-500 оборотов. То есть я из-за этого и взлетал так тяжеловатенько, то есть попутный ветер вообще даже взлетать не пытался, хотя полоса на аэродроме позволяет взлет где-то до 5 метров в секунду с попутным ветром. Но все, плохой закончилось, мотор сегодня на взлете выдал... 7500 то есть это даже больше чем он должен по паспорту выдавать там с таким запасом звук у мотора прекрасный потому что двигателем я очень доволен он легко хорошо пускается он очень не, не, не, не капризный топлива ждет очень много мало, потому что цикл у него фактически ну лампель, на взлет там литр-полтора хватает топлива чтобы взлететь полюбуйтесь еще раз на краске осени сейчас как раз закатное солнышко здесь такой микродинамик наверное слабый, слабый ветер Прогретая атмосферка и такие ну, краски просто, ну, фантастические. То есть, дом, эти вот деревья такие восхитительные. вот, вот. Да, я, я даже вам передать не могу, насколько оно красивое. То есть, вот, все это. Не знаю, может, вам видео даст это прочувствовать, я надеюсь. Вот, а я вам просто покажу. Мы вот под тем облачком, куда крыло показывает, немножечко набрали, а потом под этим. И вот сейчас гуляем. Я, знаете, такое видео записываю. Чтобы вы понимали, как, какое вообще счастье полетать, когда ты этого не ждал. И тут приезжает мой друг Миша. Миша, побаши, побахай ручками. глубоко уважаемый, в плане данного спорта. Он а, вообще не... приехал летать на параплане, но для параплана сегодня погода была, может, и ничего, но там ветер неудачный не не по направлению склона, где мы хотели летать. Мы туда послезавтра поедем летать на параплане, а завтра полетаем еще на пламени. Ну и вот мы с Мишей решили, почему бы благородным доном не взять и не зажечь, и не полетать спокойно вот. Не побалдеть вот что мы сейчас собственно и делаем так что где и вот когда так летаешь ну когда такое хорошее настроение всегда немножко тянет пошалить давайте мы сейчас пошалим немножко и пройдем пониже о нифига тебе такой такой поточище тут, тут, шалить не надо ротор что ли какой-то как жахнул так жахнул ну, смотрите я сейчас хотел просто пройти ближе пониже по склону ой этот планер летит шикарно а? О, вот тень на несет, смотрите так сейчас сделаем разворотик и еще проходит делаем э -э -э -э. энергии полно склон работает Сейчас тень уже будет не видно, потому что ракурс немножко другой. Ну, зато проход так поближе к склону. Вы понимали, что как можно на планере к близко летать. Вот Хорошее настроение. Тянет попилотировать. Сейчас еще раз разочек развернемся и погоняем тень свою. Здесь приподнимает. Я потом сделаю проходик и, наверное, пойду сюда высоту понабираю. Может мы с Мишей еще. Вот с Мишей вообще на посадку собрались. Решили вам бодренько снять маленький кусочек проходит какой-нибудь. Я знаете тебе, пожалуйста, как все хорошо. Сейчас я на склон разворачиваюсь. Вот сейчас солнышко. Вот тень. Даже не знаю, что лучше вам снимать. Давайте тень сниму, что ли. Я концентрируюсь, даже на камеру не смотрю. Смотрю, чтобы какой-нибудь нефтемяшится каменюку. Оп. Оп. О! Слушайте, прям хочется поснимать, потому что когда вот такая освещенность будет, такое солнце, вот такие ракурсы красивые. Главное, что мы практически не снижаемся. Была у нас высота, вот она вот работает, склон. Эх, Миша, ты как, доволен? Не укачивает? Ну, я сейчас еще проходик сделаю и отдам тебе управление. Блин, какой классный. Такое классное освещение. И вообще все классное. Оп. Ну я просто хожу на высокой скорости. И когда нужно развернуться, я скорость сбрасываю, чтобы мы помедленнее летели. Вот, и радиус виража получался поменьше. Ну, крайне проходит. Так, тень я снимал, теперь просто сам про... склонка снимаю, как планер к нему близко летит. Хотя нет, тень лучше. Оп, ближе нельзя уже. Ва! На встречу с собственной тенью. А -а. Ю -ху. Ю -ху -а -а. Друзья, это просто праздник. Это не день, а подарок. Я не ожидал просто, реально. Не ожидал такого счастья. Я думаю, что мне надо счастьем обязательно с Мишей поделиться, а то он меня проклянет. Mm -hmm. Потому что я тут балдею летаю, а я вообще кто? Я инструктор, я должен сидеть в кабине и не хрюкать. Поэтому передаю, Миш, забираю управление, давай восьмерку, вот как я делал, да, попробуй так же. Только скорость держи чуть больше, где-то 110-120, да. И вдоль склончика вдохнуть, больше 120 не mm -hmm. надо, вдоль склончика проходи. Ага, и приготовься по моей команде разворачиваться. Вот где-то здесь, поехали на разворот. Все, аккуратненько разворачиваемся. Ну, у нас, друзья, пошел учебный процесс, поэтому я заканчиваю видео счастливого человека, который совершенно не ожидал полетать, но полетал ведь.